Я Ларина Малышева, здравствуйте. Всего лишняя тема «Предательство одного». Когда нас предают, мы часто считаем, что весь мир абсолютно одинаков. Если нас предал мужчина, либо женщина, муж, жена, дети, друзья, знакомые люди, мы сразу же считаем, что все вокруг абсолютно одинаковы. Но это не так. Это глубокое заблуждение. Мы всех, как говорят в народе, гребем под одну гребенку. Это очень важно понимать, что вы ошибаетесь. Ошибаетесь вот по какой причине, предаст вас один человек, может быть два, иногда предают пятеро, иногда предают вас больше, но это не значит, что все абсолютно такие же, как эти люди. Вы обижаетесь на людей, считаете, что от вас отвернулся мир, от вас отвернулась удача, любовь. Вы вдруг замыкаетесь в себе, осознавая, что вы кем-то вы никому не нужны, вы раздавлены, вы растоптаны, забыты, уничтожены. Вы всегда должны понимать, что есть люди вокруг другие, абсолютно не похожи на тех, которые так с вами поступили. Никогда не уравнивайте людей, все люди разные. И что бы вам ни говорили, что бы вы ни чувствовали, чем бы вас не убеждало общество, хорошего в жизни больше. Люди многие носят маски, люди многие поступают скверно по отношению друг к другу, лишь потому, что их вынуждает обстоятельства, их плохими делает общество. Эти люди поступают с вами так, потому что у них такое мировоззрение. Они хотят так с вами поступить, они так к вам относятся. И это очень неплохо, когда люди наконец открывают карты и вы видите, кем они по сути всегда являлись. Если вас предали, то вас предавали и до этого, всегда предавали душой, телом, поступками, даже мыслями. Вас предавали всегда. Это очень чудесно, что люди открылись и наконец показали свою суть. Вы теперь знаете, кто они, кем они были до этого. Теперь выбирайте других людей. Ищите нового знакомства. Ищите новую семью, если у вас такое произошло в семье, и вы окончательно решили рвать. Ищите новых друзей, новых знакомых, новых соседей. И никогда не разочаровывайтесь, никогда не расстраивайтесь, полагая, что теперь все люди абсолютно одинаковы, как говорят в народе. Все бабы – Б, все мужики – С. Это неправда. Вас предал один человек, ну, 10 человек. Но в мире сколько людей? Сколько людей в вашем окружении, в вашем городе, либо районе? Это неправда. Если вас предала, это окружение, найдите окружение новое. Не разочаровывайтесь в людях, благодаря в кавычках одному или нескольким людям. Это всего лишь глупый Необдуманный поступок тех людей, которые так сами поступили, но вы не должны опускать руки. Вы должны понимать, что общество совершенно другое. Вы должны искать любовь, поддержку, дружбу в других людях. И не обязательно найдутся, они уже есть. Вы только их не замечаете, либо не хотите замечать по разным причинам. Улыбнитесь, струтите, струсите с себя эту грязь. Забудьте о тех людях, которые вас предали. По-настоящему простите их. И поблагодарите очень важно за урок, который они вам преподнесли. Ведь по сути, это не была ваша ошибка. Вы ни в чем не виноваты. Вы получили очень ценный, очень важный урок. Урок состоит не в том, что все люди плохие. Урок состоит в том, что вы, наверное, были слишком хороши для этих людей. Либо вы как-то себя неправильно повели. Тем не менее, урок должен быть важным для вас. Вы должны понимать, что что-то было не так. Посмотрите в зеркало. Оглянитесь, вспомните об отношениях между вами и этими людьми, которые вас предали. Вынести правильные уроки, подведите, так сказать, черту, поняв мораль этих отношений и этих поступков. И в будущем никогда не ошибетесь, если вы будете правильно выносить уроки, правильно делать суждения и делать очень правильный анализ того, почему и как с вами поступили. И в дальнейшем с вами никогда этого не произойдет. Только самое главное, не, не разочаровывайтесь в людях. Никогда не думайте, что если вас предал один человек, все вокруг одинаково. Это не так. Вы в этом убедитесь. Если улыбнетесь, если успокоитесь и начнете жить дальше, начиная создавать свой мир заново. С тех людей, которым вы теперь будете доверять. С тех людей, которые вас полюбят и примут. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.